Действительно, проведение рождественских чтений стало традиционно для Курской областной Думы. Это не случайно, потому что вопросам военно-патриотического, духовного, нравственного воспитания депутаты Курской областной Думы уделяют особое Спасибо. внимание. Поэтому не случайно сегодняшняя тема... Наших, наших чтений, она вызывает особый интерес, потому что э, действительно роль личности князя Александра Ярославича Невского, она в истории нашего государства неоспорима. Правитель, я хочу, вот мне понравилось в свое время э, выступление патриарха, который охарактеризовал деятельность князя Невского, он сказал таким образом, что действительно это правитель, стратег, философ, полководец, мыслитель, былинный герой. И это действительно так. В 20 лет разбил шведов на Неве. В 22 года были разгромлены лимонские рыцари, Сегодня мы нуждаемся в таких героях, как Александр Невский, потому что действительно он являлся спасителем и устроителем России. Мы помним первую половину XIII века, когда наше государство распалось на множество княжеств, и действительно междуусобные войны, войны способствовали тому, что действительно нас смогли как государство разорвать, уничтожить. И вот только мудрый правитель, блестящий дипломат, непобедимый военачальник, человек личного большого ума и физической силы смог противопоставить наше государство вот, как бы сегодняшним языком говоря, партнером Запада и Востока. Не случайно его мудрость состояла и в том, что заключив союз с монголо-татарами, он тем самым спас веру, спас веру, и это его решение, оно действительно нашло подтверждение в более поздние сроки, когда Наша православная церковь, наш народ начали готовиться и выступать, свергнув Монголо-Татарская Иго. И его решение это действительно было оправдано. Между тем периодом 800 лет назад и сегодняшним днем можно провести яркую параллель. Сегодня наше государство тоже подвергается нападкам как с Запада, так и с Востока. Поэтому и опыт, и жизненные устои Александра Невского, они обязывают нам, нас вернуться к его истокам, чтобы наша молодежь на примере именно вот таких героев, которые спасали наше Отечество, воспитывались в их духе, преданности нашему государству, преданности нашей России, сумели сохранить все исторические ценности, и я полагаю, что передали бы эти знания своим потомкам. Уважаемые участники нашей сегодняшней встречи, которая проходит в таком вот необычном формате, но этот формат уже становится в связи с с известными событиями, которые мы переживаем, но становится уже для нас привычным. Я всех вас сердечно приветствую, желаю вам всем успехов благословенных каждому в своем деле. И желаю прежде всего здоровья, которое, э, вот это пожелание сейчас, оно не просто обычный такой долг вежливости. Раньше мы произносили его э, как нечто само собой разумеющееся, а сейчас вкладываем в это Большой смысл, потому что видим вот эту беду, эту пандемию, вот эту вот болезнь, которая пока еще не останавливается. И вот при лицом этой болезни, вот этой опасности э -э -э нам тоже нужен мирный дух, нам тоже нужно единство, нам тоже нужны силы, чтобы собраться вот так вот, всем духовно укрепиться и нужной помощью пережить и это еще очередное испытание. Я сердечно благодарю за то, что вы все отозвались на наше приглашение. И как всегда, как обычно, наша дума, наши дорогие депутаты, всегда во всем добром, во всем хорошем, они всегда поддерживают наши инициативы. Мы всегда вместе. И вот сегодня мы говорим, собрались вот на, этот, на эту нашу конференцию, которая посвящена благоверно святому благоверному великому князю Александру Невскому, потому что в следующем году традиционные уже многолетние рождественские чтения, они будут посвящены вот этой, вот, этой теме. А потому что в следующем году исполняется 800 лет с дня рождения великого князя Александра Невского. И действительно, как сказал Николай Иванович, вспоминая вот то, сложнейшее, труднейшее время в истории нашей, нашей страны, первая половина 13 века, то время, когда жил княжин, благоверный князь в наше время можно провести многие параллели. И сейчас у нас есть многие вызовы, и сейчас у нас есть у нашей страны недоброжелатели, рис, и многие проблемы, и таким, так, так уже и получилось, что наша страна, она стоит вот между Западом и Востоком, и нам нужно со всеми налаживать отношения, быть в мире, быть вот таким вот в мире гарантом не только какой-то и стабильности, которая в России всегда и была, но и гарантом вот такого добра, справедливости и, и прав. Этот Благоверный князь Александр Невский, э, жизнь его, она буквально, она удивляет и поражает. Он известен всем и почитался всегда в России во все времена. Э, в советское время, когда... Э, даже в 20 30-е годы, когда пересматривалась история нашего Отечества, когда многие, и многие, имена многих государственных исторических деятелей э, были забыты э, в связи с, э, с новыми условиями жизни, с новой идеологией, что они как бы не соответствовали тому, что они жили при том строе, может, кто благоверный князь, Александр Невский всегда прочитался. Помните вот этого вот замечательный фильм э, Александр Невский. Его главным героем сыграл замечательный актер советского Тимоя Николая Черкасов. Как у нас, наверное, вот у всех молодые ребята, сердца замирали. Особенно, как, как вот, вот эта потрясающая сцена, как они били рыцарей на льду озере, озера, и вот уже лед расступался, они тонули. То есть вот победы князья а Он был совсем молодой, Ему было 20 лет. Одна победа, Одну победу он одержал, ему было 20 лет. Далее вторая, известная победа, на в озере над рыцарями, над немцами, над, на берегах Невы, со шведами. 22 года всего. Потом он стал, эти победы его прославили. Он в дальнейшем стал великим князем Владимирским. Ему предстояло налаживать отношения, предстояло стать дипломатом, налаживать отношения э, с правителями Золотоуерды. И как мудрый человек он понимал, что э, вот это монголо-татарский игл, вот это захват э, русских княжеств, разорабленной, к сожалению, Руси, он был результатом вот между междоусобиц, вот этой, вот этой пагубной розни, которую вели между собой русские и русские князья. И что монголо-татарская ига это, – это надолго, и какое-то сопротивление, какие-то восстания, они бессмысленны, они могут принести только новые жертвы, новые... Усиление, усиление гнета, страшных налогов, поэтому нужно как-то жить, нужно как-то выживать, пережить вот это вот время, выйти вот из этого разорения. это вскоре это спасал и сохранял государство Российское, понимал что, и понимал, что в данном случае нужно, нужно перетерпеть все-таки. Тоже будет не вечным и, и, иго, а самое главное, чтобы сохранялась вера в нашем, э, в нашем народе э, как основа его духовного единства. Поэтому он активно выступал против немцев. Поэтому он и... Э, против немецких рыцарей, отражал их э, захваты. Поэтому он не шел ни на какой диалог, ни на какие переговоры с представителями римского папы, которые обещали тоже какую-то свою помощь. Но, как часто бывало в истории, мы знаем, как Константинополь тоже надеялся на помощь римского папы, пошли на компромиссы в области веры даже, на Флорентийской унии, такая незадолго до падения Константинополя. Ну как обычно, Запад, Запад всегда имел и имеет только свои интересы. И всегда, к сожалению, не являлись э, западные страны э, друзьями э, и э, соратниками России. Так и тогда. Поэтому он отверг это. Потому что могли быть и выбрал вот пусть это будет компромисс с Золотой Ордой, с Монголой Татарами, но не с Римским престолом и, и не с Западом. Потому что он не ждал оттуда. Вот, по данной ему такой вот мудрости, он правильно понимал всю, всю ситуацию и вел свою политику, основываясь на здравом смысле, на, на данной ему от Бога мудрости, э, разуме, имея в виду, прежде всего, э, интересы своей, своей страны, за которую он полагал свою душу и положил, действительно, свою... Молодую еще жизнь. Ему было 40 с небольшим лет, когда он после вот этих невероятных, непосильных трудов жизни, вот, она его была наполнена подвигами. Это жизнь это сплошной подвиг, это сплошное сердце, его это было, естественно, как, наверное, кровоточащая рана, потому что за все, за все он переживал сложнейшее, труднейшее время. Сердце его не выдержало, он тяжело заболел, возвращаясь из Золотой Орды по... Есть версия, что в Золотой Орде он был отравлен даже, это послужило к развитию болезни. И в городе Городце он заболел, остановился в монастыре, принял монашеский постриг, Алексей, и уже был привезен в э, город Владимир, уже в монашеских э, одеждах. как Хоронили народ, когда плакал, говорит, зашло солнце земли русской, такая была любовь его к народу. Действительно, и великий князь, и великий царь, и преобразователь России, реформатор Петр, перенес его в 1722 году, перенес его мощи, останки с Владимира на берега Невы, по преданию на том месте, где он пил шведов, он основал монастырь Александра Невская Лавра, и там были как бы благословения новому царствующему граду э, были уже в новом храме, э, положены его святые, святые, святые останки. Его образ всегда вдохновлял во все времена, как я говорил, истории, революционные времена, и времена э, советской героической истории, времена э, Великой Отечественной войны, как вы знаете, и орден был, был князя Александра Невского. И в последующие годы всегда вдохновлял всех молодежь, военных, вообще всех нас, людей, которые жили в то, в то время, живем сейчас. И сейчас он вдохновляет, как действительно великий пример мужества, храбрости, светлого разума, искрами глубокой веры и жизни, вот, полной подвигами до самопожертвование до отречения себя ради любви и ради пользы своего Отечества. Масса замечательных, великих примеров мы можем вынести из, из его жизни Александровского. Я вам желаю всем участникам сегодняшней нашей встречи, сегодняшней серии, конференции, желаю благословительного успехов. Дай Бог всем нам, всем тем, которые стоят у власти, промыслом Божьим поставлены, иметь тоже вот такую вот ревность, заботу о благе нашей страны, о единстве нашего народа, о благополучии и материальном, и ховном жителе, ее, ее жителей, потому что, я подчеркиваю, и мы знаем здесь у нас, особенно здесь на нашей героической Курской земле, как мы стараемся, по крайней мере стараемся, конечно, обязательно, храните историческую память и о войне, как мы, я считаю, достойно проводим вот это вот вместе с педагогами, вместе с, со всеми заинтересованными людьми, с нашим обществом, проводим вот это вот духовное патриотическую работу по воспитанию детей, юношества на основе наших замечательных, великих примеров, потому что мы живем на святой, благословенной, благословенной земле. И образ благоверного князя Александра я буду, буду сохраниться в памяти и будет служить для всех нас примером. Еще раз всем вам благодарю сердечно, желаю благословенных успехов в нашей, в нашей работе, и желаю, чтобы Господь хранил нас от всяких бед, помог пережить нам вот это вот трудное время, единстве, э, сплотиться, и желаю прежде всего вам здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо за внимание. Рождественское чтение уже зарекомендовали себя как авторитетная общественная площадка для обсуждения самых сложных вопросов. Об их актуальности свидетельствуют представительства участников нашего мероприятия, это различные ветви государственной власти, религиозные организации, институты гражданского общества. Не случайно, что инициатором чтения является Русская Православная Церковь. История российской государственности ее культура неразрывно связаны с православием. Ее многовековые традиции, неисчерпаемый духовный опыт и нравственный потенциал, востребованы обществом и должны быть направлены на решение нравственных проблем возникающие перед нашим обществом. Сегодня можно уверенно сказать, что страна прочно встала на путь политического, экономического, культурного и духовного возрождения и обновления. Для этого имеются существенные предпосылки, обусловленные изменившимся внутренним и внешним положением России, ее позицией на международной арене. В связи с этим, как никогда актуально Заданная сегодня для обсуждения тема, тема чтений Александр Невский, «Запад и Восток. Историческая память народа». А, как уже было отмечено, жизнь святого Александра Невского в истории России является ярким примером самоотверженного служения Родине защиты ее от внешних и внутренних врагов, мудрого политического правления. А, чтения наши проходят... Знаменательный год 75-летия победы в Великой Отечественной войны год памяти и славы. Сегодня, конечно, мы все готовились к торжественным мероприятиям масштабно встретить этот год 75-летия, но ситуация на сегодняшний день не позволяет нам это организовать. Пандемия внесла свои коррективы, и часть мероприятий пошли в ограниченном формате. И наши сегодняшнее мероприятия проходит. Вот в таком уже, наверное, привычном формате в этом году. Эта ситуация показала всем нам, насколько мы должны быть сплоченными перед общей бедой. Сегодня наши современники, врачи, социальные работники, волонтеры, активные граждане проявляют истинные примеры самопожертвования и героизма, как, как когда-то их проявляли наши предки на полях сражений. Наша задача как раз состоит в том, чтобы максимально использовать накопленный тысячелетний опыт, укрепить духовный и исторический стержень нашего общества. Курская земля с древнейших времен славилась как своими тружениками-воинами, земледельцами, так и великими отправителями, прославившими свою малую родину в лике святых православных церквей. Имена святых Серафима Саровского, Феодосия Печерства известны всему миру. И верю, что и сегодня под их покровительством развивается наша область, Курский край. Возделываются хлебные поля, восстанавливаются святые храмы и монастыри. Сегодня уже никому не надо доказывать, что экономическое возрождение и могущество страны невозможно без духовного подъема, без восстановления нравственного идеала в народе. Думаю, что наше мероприятие будет хорошей площадкой и послужит развитию этого необходимого процесса. Сегодня хотелось бы пожелать всем участникам чтения успешной работы и, как сказал Владыка, здоровья, здоровья, еще раз здоровья.